Глава 19. Даже те, кто понимает. Первая неделя июля. Давайте кое-что уточним насчет идеи самости. Давай. С готовностью согласился комендант. Потому как он оглядел комнату, было видно, что прошедшая неделя не прошла для него даром. «Вы понимаете, что когда я говорю о самости или отдельности, то есть об ошибке, которую мы постоянно делаем, думая о вещах, я имею в виду все окружающие вещи, то есть и перо, и стол, и все остальное. Не только вас самого». «Да, конечно. Но ко мне самому и другим людям это ведь тоже относится». Это было утверждение, а не вопрос. Я ждала продолжения. Взять, к примеру, караульного. Он так медленно говорит, так нудно. Когда я его слушаю, то готов сойти с ума от нетерпения. Пока дождешься конца фразы, успеваешь забыть начало. Ему обязательно нужно разложить все по полочкам, переходя последовательно от одной простой мысли к другой. Никакой оригинальности, никаких неожиданных поворотов. И в то же время я думаю, что кто-то другой может счесть такой способ выражения признаком уверенности и прямоты, например, его мать. Таким образом, разум человека заставляет его видеть теми или иными и других людей, не только вещи, и даже себя самого. Значит, люди в той же степени не сами по себе, что и предметы и их окружающие. Совершенно верно. И мне придется рассказать вам нечто важное, хотя сегодня мы должны заниматься совсем другим. Помните, что мы говорили о каналах Солнца и Луны? Тех, которые проходят по спине по обеим сторонам от срединного канала? Помню. Они заполнены плохими, вредными мыслями, и чем сильнее наполняются, тем больше зажатых точек создают. Правильно. Теперь вы узнаете о них больше. Когда мы смотрим на окружающие предметы и думаем, что они сами по себе, и наш разум тут ни при чем, то тревожим тем самым мысли ветра в канале Солнца вредя своему здоровью и душевному спокойствию. Когда то же самое мы думаем о людях и их мыслях, в том числе о себе и своих мыслях, то воздействуем на ветры в лунном канале, и душить нас начинает он. Глаза коменданта выпущились от напряжения, будто он слишком плотно пообедал. Я дала ему некоторое время, чтобы прийти в себя. Он даже сглотнул пару раз, но затем взгляд его прояснился. Но мы, большинство из нас с самого рождения, если верить твоим словам, думаем именно так и никак иначе. удивленно выдохнул он. Вот именно! кивнула я. И задыхаемся в этих вредных мыслях всю жизнь, начиная с утробы матери. Вы никогда не задумывались, почему люди стареют? Комендант долго молчал, осознавая значение моих слов. Я не мешала ему. Семя, заложенное сейчас, когда-нибудь превратится в самое прекрасное из всех цветов. «Ну что ж, вернемся к нашей сегодняшней теме», — сказала я наконец. «Вы очень удачно подняли вопрос о караульном. О том, каким он представляется вам и каким своей матери. Так кто же все-таки прав, вы или она? Перо перед нами или еда?» Я показала на стол, где лежала зеленая бамбуковая палочка. «Все зависит от того, кто наблюдает», — ответил он, явно гордясь своей сообразительностью. «Иными словами, караульный сам по себе ни то, ни другое, но для других людей может быть и тем, и другим». Я одобрительно кивнула и принялась объяснять дальше. Однако, когда мы сталкиваемся с вещами, которые для нас важны, то есть заставляют нас испытывать сильные чувства, например, вызывает боли или удовольствие, тогда ощущение, что они есть лишь то, что они есть, сами по себе резко набирает силу и начинает вредить нам. Тогда неправильное понимание мира и идеи самости перерастают в целый неправильный способ мышления, и это мастер называет укоренением. Укоренение происходит незаметно, само собой, даже у тех, кто понимает, и становится оно все сильнее. Когда что-нибудь вас сильно раздражает, например, манера речи караульного. Вам очень трудно сохранить в памяти мысль о том, что только ваш разум заставляет вас видеть все таким образом. Даже если вы это ясно понимаете. В таком случае вам стоит остановиться и поразмыслить, сказать себе, что дело обстоит точно так же, как и с пером. Потому что... Я намеренно сделала паузу. Потому что есть пример совершенно иного отношения к тому же самому матери караульного. Такая манера наоборот нравится. Закончил за меня комендант. Значит, то, как он говорит само по себе, неплохо и нехорошо. Мой разум видит одно, а разум матери другое. Вот именно. Однако мы склонны забывать обо всем этом, когда радуемся или наоборот огорчены. И тогда прежнее непонимание снова возникает, незаметно, само собой. Мы начинаем ощущать манеру речи человека как раздражающий фактор сам по себе. Вне всякого отношения к нашему разуму. И это чувство укореняется в нас. В то же время, если вам наступят на ногу, вы расстроитесь куда сильнее, чем если ударитесь сами. Так же точно, если все время помнить, что виноват во всем не караульный, а ваш собственный разум, вы очень быстро справитесь со своим раздражением. «Потому что плохие мысли не будут забивать каналы и вызывать боль», – добавил комендант. «Верно. Однако даже те, кто понимает, склонны об этом забывать». Их ощущения воднорастают, становятся сильнее, и тогда я снова умалкла. Об этом позже, да? Позже, кивнула я. Поразмыслите недельку, а потом продолжим. И мы принялись собирать и отдавать, и выполнять позы, не отступая ни на шаг от ежедневного распорядка.